М. Можно? Ну давай читай. Ма, му, му, ми. Ам, ум, ум, и Ага. Ба бу би. Бам. Пом. Бум. Би бип. Ага. Вот как быстро. Да, конечно, выучил все наизусть. Ба, бу, у, ви. Во, ва. Да Ты сказал, больше будешь 8 читать, если с, с пы начнешь. Ну давай читать дальше. Считай. Вот отсюда. Я там. буду. Ты сп... Один, два, так. Это подсиет Два шесть. Какая? Да ладно, лихотня. читай. Г. га в кав ма Угу. Б. Б. Б. Это Давай еще одну следующую. Ну пожалуйста. Ну то ли я тебе всегда иду на уступки. Давай быстрее. Давай Б. эту пропустим тогда. Вот эту будем читать. Давай вот эту. Б. Какой звук это? Б. Вот это какой Б. звук? Б. Вот это. Мы ши, ши. Ы. Ы. Ы. Хорошо, читай. г б б б Совершенно верно. Отлично, дальше. Отлично. Дальше. Бак. Бак. Бук. Бык. Бык. Бык бук. это кто? А кто такой? Бык. Бык. Бык это кто? Это животное. Животное. И все. Бук. Бук. А бук это что? Дерево такое? Да. Слушай, Толя, у меня к тебе есть серьезный разговор, где Саша Остапов прислал нам денежки для того, чтобы я сделала вам день рождения понарошку. Опять? Ты как думаешь, нам нужен день рождения понарошку? Да. Чтобы нам, пришли... дети. А? чтобы нам пришли дети. Чтобы дети. все пришли. помнить, кто... Так? Так, Тебе что в дне рождения по-наружку дорого? Дети, подарки или праздник с, друз... с братьями? Все. Все, так. все интересно. Mm -hmm. А кого? А кто у нас будет на день рождения? Максим. Мама. Я. Мам. А мама, кто нам первым сделает? Софь... Была девочка у нас. <coughs> Даша. Ваня. Ваня, На... а... Алена. Алена, давай, говори ты, давай. Мы их пригласим? Мам, а, а сколько к нам пригласило? Я знаешь, в этом году хочу не к нам домой пригласить, а пригласить в одно интересное место, где будут развлечения для детей М -м -м. с подарками. На какое число назначим? Когда тетя Катя приедет, давай? Уже шесть Ром. Хочешь день рождения по да. Не хочешь? А ты не знаешь, что это такое? Подарки буду. Да, ты не знаешь. Да, что а ты хочу. хочешь? У -у -у. Точно хочешь? Ты обрадовался? А? Дальше хочешь что? Что? А -а -а. Я думаю, что-то вот и, у вас будут подарки. Я знаю даже мам, какие. Что? Какие? Что? какие боженька мам, благословит? Мам. А? помни, ты мне покупал ты вспомнил машину. Да, да, да. Вот аналогичное что-то, ну, да? Что да? А? Профилактика закончится через 2 часа. Профилактика в компьютере закончится через... Да, через 2, через 3 часа. Э, вообще-то вообще ты прав. Мам, а телефон сейчас я дам, пока Оксана не придет. Мы с пойдем на рынок. А вы это... До рынка...